Мы за Путина. Да, мы за Путина. А есть что-то, что вас сегодня не устраивает. Конечно, цены растут, зарплата нет. Да че уж говорить, не живем, а выживаем. Но вы за Путина. А при чем здесь Путин? Да, при чем здесь Путин? Он что, законы принимает? А и все мозги вам промыли. Ага, под дождь попал. Иди просохни. Как сказала одна моя хорошая знакомая, Путин президент мира. Пусть на меня бандиты в подвороте нападут, пусть это даже и расследоваться не будет, пусть даже я еще и виноватым окажусь, пусть мне медицинскую помощь вовремя времени окажут, пусть я ее умру. Умру. Главное, чтобы Запад не пришел и не уничтожился живой на нашей земле. Запад это зло, загнивающее с каждым днем дно. Красиво сказал. А у вас какая машина? А, да у меня старенький БМВ 10 -го года. Но немец есть немец, еще лет 20 проездит. А вы, молодой человек, почаще смотрите телевизор, чтобы в вашей голове все стало на свои места. Здрасте. А, до свидания. Пошли домой. Дом там. А, точно.